Коннора Азура Виладжи, сейчас будем смотреть Нас с вами Лена Цыганок и агентство Турбонжур. Категории номеров здесь очень разные и встречает нас вот такие шале, которые построены в 2018 году, но мы идем смотреть разные категории номеров, пошли со мной. И кстати, кстати, если вы еще не подписались на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы увидеть разные видео по Италии и не только. Вот они поближе. очень стильные то есть вход с правой стороны у нас кухня с левой сам вход в номер получается но могут немножко меняться кухня идет получается так закрыто стеклом есть диванчик получается с телевизором на кухне так, один наши принадлежности все. Тут чашечки. Интересно. А, вот посуда. Плита, получается. Мойка. И диванчик. Такая зона для отдыха. Номер. Так, у нас здесь две идут отдельные кровати маленькие. Дальше получается Одна большая Здесь какая-то, наверное, уборка То есть не застилили Одна большая кровать, мебель новая А вот большой шкаф еще И санузел получается Большой душ, в принципе, здесь Косметики здесь у нас никакой нет ну, Возможно, убирает, но я сейчас не вижу Ну все новое очень такие скажем удлиненные идут домики за счет вот зелени то есть кустика как-то каждый имеет свою отдельную территорию получается Входе у нас да вот здесь вход такой милый скажем свой дворик где можно посидеть днем или вечером коттедж вам то есть у нас, получается, здесь идет такой диванчик. Кухня с полноценным столом. Посмотрим, что у нас на кухне. Вот у нас все принадлежности. Есть и сковородки, кастрюльки, все. Чай. Плита, умывальник, все есть. Санузел. Душевая кабина. Видно сантехника. Ну, такая, скажем, новая или обновленная хорошая. Просторно. В таком интересном стиле сделано. Отдельно, кстати, фен. То есть можно, получается, сушить волосы там, где вы захотите. Есть, получается, мыло, шампуньки. Окошко в ванной. Спальня для взрослых. Одна большая кровать, получается. Все очень красиво приятно декор из дерева то есть такая вот крыша еще здесь деревянная и получается для деток сразу у нас идет шкафчик и две кроватки отдельные с одной стороны одна категория номеров и здесь у нас уже абсолютно другие идем их смотреть Бунгаланью. При входе здесь, получается, идет такой столик с стульчиками. И дальше вход. У нас получается такой свой кухонный блок. Небольшой столик. И сразу же кровать. То есть здесь кухня. И сразу получается кровать. Наверху принадлежности. Дальше у нас, получается, идет умывальник и санузел, то есть вот такое решение и большая кровать получается. В нет кондиционера, вот, то есть в таком, скажем, интересном стиле сделано, вроде все продумано, места немножко мало, но соответственно и стоимость у них. Красота зелени, столько цветов, это все, скажем, добавляет такого, скажем, воссоединения с природой и наслаждением. Пляж находится где-то 100-150 метров. На пляже включены два шезлонга и зонтик. Также рядышком с, получается, с пляжем есть кафешки, ресторанчики. И скажем, такая дополнительная достопримечательность. Можно поехать э, в городочек Сирола на горе Конора. Это очень близко. Бар получается... Мороженка разная, круассанчики. Это у нас теннисный корт и бассейн. Ну, очень красиво это зелень. Прям наслаждение здесь быть. Есть супермаркет с продуктами. Можно что-то еще шляпку купить. Дальше там продукты. Ресторан. Еще один теннисный корт. Красивые цветы. Бассейн. Есть две зоны. Взрослая и детская. В территории есть тоже кемпинг. Территория, ну, очень приятная здесь находиться, атмосфера, так зелено, какое-то спокойствие, релакс. Можно выбрать ту выбрать категорию номера, которая подходит вам. Мне прям очень-очень понравилось, надеюсь, вам тоже. Если вам было полезно, интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И мы продолжаем наше путешествие по Италии, по Марке.